Фирма «Дважды-два Телемаркет» предлагает для распространения на территории бывшего Советского Союза подсоединяемую программы для студий эфирного и кабельного телевидения. Обращайтесь к нам, мы лучше других знаем, что вам нужно. Производство и размещение телерекламы, изготовление полиграфической и сувенирной продукции европейского качества. Совместная российско-германская фирма «Антон Доктор» – это ведущие западные российские производители медицинской техники и технологии. В нашем центре представлены специальные цветные эхокардиографы, универсальные портативные ультразвуковые аппараты, кардиологическое оборудование, эндоскопическая техника, стоматологическое и операционное оборудование, высокое качество техники, подготовка специалистов, гарантийный сервис – это точность вашего диагноза и доверие пациентов. завод предлагает автомобильные прицепы, погрузчики-экскаваторы навесные, жаровни для тепловой обработки семян, маслоотжимные агрегаты и маслопрессы, отопительные аппараты «Тайга», камины для дома и офиса. Обращаться в город Юрга, телефон 94075, факс 220017. Организация предлагает лесоматериалы. Доска, обшива, половая рейка. Город Томск. Телефон 44-43-02. Фирма реализует продукты питания, кондитерские изделия, какао производства Москва, водку, ликеры, пиво. Телефон в Новосибирске 7606 22